вкладка «Мое расписание». Для просмотра опубликованной части расписания мы используем в информационной системе МОДЕУС вкладку «Мое расписание». Как правило, расписание у нас опубликовывается на ближайшие две недели. При открытии данной вкладки по умолчанию открывается расписание мероприятий для текущего пользователя в представлении неделя. Как раз мы с вами видим это на экране. В верхней части формы мое расписание расположены кнопки навигации. То есть мы с вами можем раскрыть фильтры, которыми мы можем отсортировать данное расписание. Также у нас здесь есть переход на любой день недели, месяц, год, что для просмотра уже опубликованного расписания. А в фильтрах у нас располагаются поля, мы можем отсортировать расписание по названию МУПа, по названию учебной команды, по нужной нам аудитории, по участнику, то есть это либо преподаватель, либо студент, и по факту проведения мероприятия, проведено, не проведено. При работе с фильтрами также у нас возможен выбор нескольких фильтров одновременно, то есть мы выбираем участника, выбираем конкретную аудиторию, в которой Данный участник у нас может заниматься и нажимаем кнопочку применить. Чтобы сбросить все установленные фильтры, мы нажимаем кнопку очистить. Также у нас над календарем есть. Фильтр по расписанию звонков, то есть это основное расписание звонков, которое у нас действует в центральном кампусе, включая НБИО. Можно посмотреть расписание звонков НБИО, которое действовало до 1 сентября 2020 года, расписание звонков школы перспективных исследований и политехнической школы, и также просто по астрономическому времени. Еще мы можем с вами посмотреть календарь в представлении неделя, день и месяц, как располагаются занятия для преподавателя в различных его представлениях. Здесь мы с вами видим все опубликованные занятия для... Конкретного преподавателя Панова Марина Сергеевна. В представлении, перейдем в представление день, а здесь отображаются все значения пар, в которые стоит конкретное мероприятие. Также в верхней части форму «Мое расписание» у нас расположена информация обо всех адресах корпусов, где у нас проходят занятия. А также здесь у нас представлены цветовые значения типов мероприятий, то есть лекционное занятие у нас имеет зеленый цвет, практическое занятие у нас имеет голубой цвет, лабораторное занятие у нас имеет... Бежевый цвет и так далее. Также мы вот с вами можем посмотреть состояние мероприятий. Проведено, не, не проведено и вне регламентное. Также у нас подсвечиваются в календаре дни. То есть текущий день, учебный день и серым обозначаются у нас не учебные дни. Это все можно посмотреть в представлении неделя. То есть 2 ноября у нас текущий день. 4 ноября это у нас не учебный день, остальное у нас учебные дни. Посмотрим с вами расписание конкретного преподавателя Панова Марина Сергеевна. При наведении на мероприятие в календаре мы можем с вами посмотреть краткую карточку. Данного мероприятия. То есть у нее стоит в расписании практическое занятие. Далее идет название потребителей закон, тема, название команды, место проведения и дата и время проведения. Также мы с вами можем перейти на полную карточку мероприятия. Она у нас отображается справа. В этой карточке мы с вами можем подробно раскрыть поля, место и время, посмотреть начало завершения занятия по времени, недели, сколько оно длится. Как правило, это значение указывается в академических часах либо в парах, аудитория, либо произвольное место проведения. Также на подробной карточке мероприятия мы с вами можем посмотреть команду, Раскрываем преподавателей Тапанова Марина Сергеевна и также список студентов в алфавитном порядке, которые будут присутствовать на данном мероприятии. Для студентов здесь еще добавлена вкладка «Требования к подготовке», которая указана в МУПе. И, впрочем, у нас... Факт проведения данного мероприятия, так как оно еще не проведено, поэтому у меня факт проведения стоит неизвестно. А также на подробной карточке мероприятия мы с вами можем перейти сразу в МУП, открыть карточку МУП. У нас в отдельной вкладке открывается МУП, по которому проходит данная учебная встреча. То есть все, что преподаватель заложил в мупе, здесь все можно будет посмотреть. Также по активной ссылке мы с вами можем открыть конкретную учебную встречу, которая стоит на указанный день. Это практическое занятие, здесь указана тема, требования к занятию и так далее. Также мы с вами можем отфильтровать расписание по любому студенту. Давайте выберем студента из этой же команды. И нажим, вставили фамилию, имя, отчество участника и нажимаем «Применить». То есть здесь мы с вами видим, как выстроено расписание для конкретного студента в данной Период у нас все занятия для студентов проходят в Microsoft Teams. Можем посмотреть с вами расписание на предыдущей неделе. Они у нас с вами немного светлого цвета, потому что у них стоит статус проведения, проведено, в мероприятии справа. Справа указывается номер корпуса и номер аудитории, в которую проходит конкретное мероприятие. Также мы с вами можем посмотреть занятость какой-нибудь определенной аудитории, например, 314 УЛК номер 11, это корпус социально Института социально-гуманитарных наук, и нажимаем «Применить». Здесь указаны мероприятия, которые проходят в данной аудитории. При публикации расписания вам на корпоративную почту приходят уведомления о том, что мероприятие опубликовано. В каких случаях у нас отправляются уведомления? Если расписание было опубликовано на новый период, если в расписание были внесены изменения в какие-либо мероприятия уже опубликованного периода, о каких изменениях вам приходят уведомления? Было добавлено новое мероприятие, было удалено мероприятие, мероприятие, изменились один или несколько параметров. Это название, время проведения, место проведения, преподавательский состав. Уведомления приходят на электронную корпоративную почту только тех пользователей и только по тем мероприятиям, в которых они являются участниками. Также можно экспортировать индивидуальное расписание в электронный календарь. Так как я не являюсь преподавателем, продемонстрировать я вам этого не могу, но у нас есть подробная инструкция, как скачать и добавить свое индивидуальное расписание в электронный календарь. Важно, что новые мероприятия на новый опубликованный период, вам необходимо будет повторять эти шаги еще раз, потому что календарь у нас автоматически не обновляется. Спасибо большое за внимание. Все вопросы по работе с вкладкой «Мое расписание» вы можете задавать сотрудникам, указанным на экране.